Всем привет! Ролик специально для тех, кто утверждает, что на индукции невозможно жарить длины. Сегодня, мы, я не знаю, может быть, конечно, у меня какие-то блины особенные, но я их жарила на, инду, на хайлайте, она же инфракрасная, да, сейчас на индукции, летом на даче на газу, в итоге жарятся они великолепно, независимо, на чем я их жарю, на какой сковородке. И как раз, да, для тех, кто утверждает, что для блинов должна быть обычная, отдельная сковородка, на которой жарятся тоже только блины, но ну, я лично не представляю, что я забью место еще дополнительной сковородкой, которая будет существовать только для блинов, хотя я ну, их достаточно часто жарю. У меня обычные сковородки, на которых я готовлю каждый день, и их же я использую для блинов. Никаких, никакой особенной сковородки отдельной у меня, естественно, нет. Что ж, приступим. Рецепт блинов... Еще моей бабушки, я то есть, с детства так делала. Если яйца мелкие, я беру кружку побольше. Если вот как в данном случае яйца крупные, два яйца таких. Единственное, что по рецепту бабушки, белки и желтки нужно было взбивать отдельно. Мне это делать лень и как бы особой разницы я, естественно, не вижу. Сахар. Ну, я думаю, я все делаю на глаз. Я думаю, где-то... Полторы чайных ложки соль, ну так на кончике. И взбиваем это. Взбиваем их вот до такого состояния. Это и белки, и желтки, немножко соли, немного сахара. Тут же берем чайник. и выливаем кипяток и взбиваем. У меня получается вот такая вот воздушная масса, она как безешка. Молоко я не подогреваю, столько же молока. Круг, э, ну, обычно вообще стакан, но у меня нет стакана, все стаканы уехали на дачу. Если посмотреть, то... вот я не доливаю чуть-чуть, то есть я делаю и воды, и молока, я делаю вот по эту рисочку. Ну, как бы чуть-чуть не дохожу до краев. Сейчас объясню, почему. Выливаю молоко и взбиваю. Все, теперь берем сухую кружку, такого же размера, как и молоко с водой мы набирали, и насыпаю муки Чуть больше, не намного, да, там не в половину, не полторы кружки, а чуть больше, то есть с горкой как бы. Вот так вот. Опять сюда. Никаких там постепенных всыпаний. Я ничего такого не делаю. И взбиваем. Столовая ложка растительного масла. И даем настояться 5 минут. Прошло 5 минут. Еще раз взбиваем. Раньше я добавляла соду с уксусом. Сейчас уже не добавляю. И все. И начинаем жарить. Включаем сразу на полную мощность, чтобы разогреть сковородку. Для первого блина я всегда добавляю масло. Но только для первого. В дальнейшем я вообще его не лью. По консистенции напоминает 30% сливки. Вот как-то так. То есть это достаточно жидкая масса, ну, как и должна быть для блинов. Все, чувствуем рукой, что тепло-тепло. Да? Делаем на шестерку сначала, потом уменьшим до пяти. Я немножко поспешила, сковородка не совсем разогрелась, поэтому включила пока на семерку. Ну, как говорится, первой блинком. Итак, для первого блина я взяла сковородку с достаточно тонким дном, с керамическим покрытием. И вот если посмотрим на блин, блины вообще отлично показывают нам, как это все происходит. Мы видим, что за счет того, что дно не настолько толстое, как бывает у других сковородок, да, центр жарится сильнее. То есть вот оно видно. Мы сейчас возьмем другую сковородку с тефлоновым покрытием и толстым дном. Да, и, кстати, может быть, люди, которые говорят, что блины невозможно жарить на индукции Просто покупают вот эти вот сковородки для блинов, да, которые тоненькие-тоненькие, такое тонкое дно И Именно поэтому блины горят, хотя, ну вот, дно не толстое, да, она сбалансированная абсолютно сковородка Но без уплотненного дна И блин не горит, да, он сильнее жарится в центре, но не горит Первый блин толстый, как говорится, с первым блинком, поэтому на него не обращаем внимания. Так, делаем второй. На втором уже убавляю на пятерку, потому что сковородка хорошо разогрета. А блина, несмотря на то, что сковородка большая и дно не толстое, все равно видно, что блины получаются, блины не рвутся, не горят. Итак, берем, это не та сковородка, которая испорчена, это была в наборе. Та была сотейника, это вот, вот такая вот. Но видно, что в отличие вот от этой, да, у нее утолщенное дно. То есть вот оно дополнительно. И мы сейчас перейдем на жарку на ней. Наливать на сковородку масла я не буду, добавлю еще немножко туда в тесто. Сразу по-другому ведет себя тесто. Одно и то же тесто оно начинает вести себя по-другому. Если на той сковородке блины не пузырились, то здесь они сразу начинают идти пузыриками. Брала с шестерки, потому что если на той сковородке на шестерке жарилась, а меньше никак не хотел. то тут наоборот, дно раскалилось, и шестерки уже многовато. То есть тут достаточно пятерки. И блины жарятся, но ну, если не в три, то в два раза быстрее однозначно. Видите, на этой сковородке вот такого яр яркого центра при прожарке у него уже нету, То есть все равномерно. Мы испекли часть блинов на нормальной стационарной индукции, посмотрев разницу между сковородками с таким дном и более уплотненным толстым дном. Вывод. Какое можно сделать? Что на сковородках уплотнем на дно, блины жарятся лучше. Также всем понятно стало, что не обязательно иметь какую-то определенную сковородку, отдельную для блинов. Блины можно жарить, в принципе на любой сковородке. Да, на одной лучше, на другой хуже. Всем пока, если вам был полезен мой ролик, ставим лайки, подписываемся. А в следующем ролике встретимся с вами и посмотрим разницу, как пекутся блины. На стационарной индукции и на дешевой переносной.